всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу напомнить о игре сию кто еще здесь не зарегистрирован у вас есть последняя возможность последний день зарегистрироваться в игре и получить два бесплатных корабля которые после запуска данной игры будут стоить, чтобы здесь поиграть в данную игру вам нужно будет Зайти в магазин и купить данный корабль, он будет стоить 0.1 BNB. Сейчас вы можете получить два бесплатных корабля. Если вам это мало, вы можете перейти в магазин и приобрести себе корабль стоимостью 0.08 BNB. Ну пока что не нужно ничего приобретать, заводить сюда деньги. Когда в основном телеграммном канале объявят, что можно сюда заводить деньги, приобретать корабли, тогда вы можете зайти в магазин и купить себе корабли, кому мало будет двух бесплатных кораблей, которые вы получите, перейдя по ссылке. Чтобы здесь зарегистрироваться, переходим под видео, нажимаем здесь еще, здесь полное описание. Переходим в бота, нажимаем «Старт», открываем свои метамаски, берем кошелек, вставляем бота, нажимаем «Подтвердить», опять «Старт» и переходим вот по ссылке регистрации. Попадаем на вот такую вот страничку, нажимаем кнопочку «Активировать», у вас открывается окно метамаска, вам нужно поставить подпись с игрой, с вас снимут комиссию, там 0,5 центов, и вы получите два бесплатных корабля. Когда будет запуск, старт игры, я объявлю в своем телеграм-канале. Также вы можете перейти вот по ссылкам, вот здесь чат официальный, твиттер, YouTube канал перейти. И здесь позадавать любые вопросы администрации, там люди общаются. Также в этой игре есть партнерская программа. Первый уровень 12%, второй уровень 7% и третий уровень. 3 процента ну в данной игре можно зарабатывать никого не приглашая на чистом пассиве есть вот табличка Например, вы получили два бесплатных корабля и вы захотели активировать один корабль когда будет старт вы пополняете счет игры один раз чтобы пополнить нажимаем плюсик выбираем здесь для активации корабля 006 0.06 BNB и пополняем счет этого вам хватит чтобы активировать один корабль и давайте сейчас вам расскажу сколько вы заработаете Заработаете вы с одного корабля который вы активируете бесплатно 0.09 BNB и дальше вы к примеру не хотите продолжать вас это устроит вы заработали 0.03 BNB 150 процентов чистой прибыли заходите в игру и Нажимаете здесь 100% и выводите без проблем. Оплачиваете только комиссию и бета -маска. Если вы хотите продолжить дальше игру, у вас на балансе будет уже 0.09 BNB. Вы переходите на вторую галактику, она стоит 0.08. И на балансе у вас уже все равно будет профит 0.01 BNB. Вы проходите вторую галактику, у вас на балансе 0.13 BNB. Вы уже заработали, получается, с первой галактики 150% и со второй галактики. Если вы хотите перейти на третью галактику, она стоит 0.1 BNB. И остаток на кошельке у вас все равно будет вот, 0.03 BNB. Ну и так далее. Получается, вот, когда вы дойдете до четвертой галактики и пройдете четвертую галактику, вы уже окупите вот эти вот средства, которые вы сюда вложили 0.06 BNB. И если вы вот перейдете на пятую галактику, у вас э, на балансе останется 0,1 BNB. Вы можете вывести и далее уже получается, вы уже будете на пятой галактике, на шестой, на седьмой, вы уже будете здесь э, на чистом пассиве, можно сказать, без вложений здесь зарабатывать. И если вы пройдете до конца, до последней 20 галактики, вы заработаете 4.27 BNB. Если вы лидер и у вас есть своя команда, также я вот оставлю ссылку, вы можете написать вот перейти либо же в чат, связаться с администратором, либо же написать мне в личку, либо же написать вот э, на этот э, телеграм. Здесь администратору написать, что у вас есть YouTube канал, вы лидер, у вас есть команда, он вам даст ссылку для приглашения там где будут у вас э, вот такие билеты за которые вы также будете приглашать друзей партнеров и они будут э, здесь получать бесплатные корабли в общем друзья сегодня старт данной игры что нам нужно сделать со старта? вот когда будет старт вы обновляете страничку вот эта надпись исчезнет все здесь исчезнет здесь будет все по другому вам нужно будет со старта пополнить баланс, активировать корабли, которые вы хотите. У меня в данный момент 6 кораблей, я буду активировать их все. И если вы хотите зарабатывать здесь вручную, вы активировали корабли и больше ничего вам делать не нужно. Также если вы хотите здесь зарабатывать на автопилоте, вообще не прикасаясь в данной игре, вы активировали данные корабли. К примеру, вы выбрали все корабли здесь, нажали кнопку активировать. Далее, после активации корабли отправляются в галактику, вот сюда. И вам нужно будет еще раз зайти в войти, нажать автопилот и нажать. Ну и все, вы нажали автопилот, вот кнопочку. И данные корабли будут сами переходить по уровню. Вот такой смысл игры, как там будет дальше, мы посмотрим, когда игру запустят. Также здесь будут какие-то там золотые кометы летать. Мы можем их вот так вот мышкой нажать на них. И нам сразу же выпадет какой-то бонус. В общем, все инструкции по игре, все-все, что вас интересует. Переходим вот в чат. И задаем там любые вопросы. Там все так сделано. Все расписано очень-очень красиво. И со всей информацией можем ознакомиться в данном чате. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня. Всем больших заработков в интернете и всем пока.